Мы знаем, что космос полон тайн и загадок, а некоторые изученные явления пугают и завораживают, поэтому сегодня мы расскажем про призраков в космосе, как астероид стал самоубийцей и кем будет съедена Земля. Если вы думаете, что каннибализм – это пережитки прошлого, то сильно ошибаетесь – в космосе по-прежнему царствует космический каннибализм, но едят друг друга огромные галактики. На самом деле это процесс, в ходе которого более крупная галактика поедает более мелкую, сливается с ней и таким образом образует новую галактику. Кстати, примерно через 4 миллиарда лет Млечный Путь столкнется с галактикой Андромедой. Андромеда совсем немного больше Млечного Пути, поэтому наши потомки в какой-то степени побывают в эпицентре акта каннибализма. Корональное облако – это выброс вещества и солнечной короны. Он представляет собой облако горячего плазменного газа и состоит в основном из протонов, радиоактивных материалов и интенсивных быстрых ветров. Это не так страшно, пока облако не направляется в сторону Земли, ведь тогда можно будет смело попрощаться со всеми электрическими приборами и космическими спутниками, ведь у коронального облака нет ни жалости, ни совести. Можно бесконечно спорить о том, существуют ли призраки на Земле, но зато уже точно известно, что они существуют в космосе. Фамальгаут б или по-другому его называют Дагон, огромная планета-призрак, которая вращается вокруг очень яркой звезды Фомальгаут и находится на расстоянии 25 световых лет от Земли. В 2008 году ее открыли астрономы НАСА, и уже позже другие исследователи поставили под сомнение это открытие, заявив, что ученые на самом деле обнаружили отображаемое гигантское облако пыли. Так что получается, помальгаут умер? Однако, согласно последним данным, полученным с Хаббла, планета обнаруживается снова и снова. Другие специалисты внимательно изучают систему, окружающую звезду, поэтому планета-призрак может быть похоронена еще не один раз, прежде чем по этому вопросу вынесут окончательный вердикт. Астероид-самоубийца Звучит довольно необычно. Недавно Хаббл стал очевидцем очень редкого космического явления – спонтанного разрушения астероида. Это явление и прозвали самоубийством. Обычно к такому стечению обстоятельств приводят космические столкновения или же слишком близкое приближение к крупным космическим телам. Для астрономов оказалось несколько неожиданным, что астероид разрушился из-за воздействия солнечного света, который привел к постепенному увеличению скорости вращения астероида. В какой-то момент это вращение достигло критической точки и разломило астероид на 10 крупных кусков весом около 200 тысяч тонн. Вот такие вот явления и события происходят в космосе. И хотя в масштабах вселенной это в порядке вещей, то для нас они кажутся глобальными. Оставайтесь с нами, чтобы видеть еще больше познавательных роликов и следите за звездами. До встречи!